Всем друзья! Сегодня мы с улочкой воем карасика На новом для себя совершенно водоем в районе Красносельской Народу тьма тмущая, немерено просто Рыба малоактивная, после закорма сразу подошел мелкий подлещик густера А карасик как-то очень странно, практически богрится Вроде бы и заходит, вроде бы есть на точку, но вот подобрать наживку пока не могу. У нас опять перемена погоды. Приехал на новый для себя водоем. С поплывком сегодня. Попробовать половить карасика. Еле нашел место народу немерено. Просто в каждой дырке кто-то сидит. пятью шести удочками. Все забито. Нашел место. Встал. И начала замес прикормки. Мешаться буду сегодня с землей. Прикормка черный лещ. Много сюда прикормки делать не буду. самой прикормки. Буквально капельку добавляем воды. Вода нужна для того, чтобы прикормка начала набухать, вот сейчас Все, для начала хватит и сейчас займемся грунтом. Грунт у меня обычный, копали яму, набрал, просеял, и в грунт в водичку надо добавлять очень-очень осторожно, маленькими порциями и постепенно сверху вниз разбиваем. Иначе он там конется и будет шабиками здесь. Еще примерно столько же, сколько добавил. Буквально капельку. Все. Так, для начала хватит. Теперь приковочка. Хочу чуть-чуть добавить чеснока, буквально чуть-чуть. У меня есть вот такой пеликановский чеснок. Я его купил, понюхал, запаха почти не было. Добавил в него, вылил в чашечку. Раздавил две больших чесночины, постояло два часика. Все, ураган. И вот такой микс для специи. Тоже чуть-чуть добавлю. Теперь все это высыпаем в прикормку. У нас получится примерно одна прикормка, три грунта. Все перемешиваем. Отлично вкусно-пахнущая земля получилась. Добавляем водички. Теперь сюда я добавлю чуть мотыля и опарыша. Опарыша По одной коробочки всего лишь. И мотыля. И мотыля обычного крупного мотыля. Все это размешиваем. Кормить буду шарами, оставлю буквально чуть-чуть на закорм, на подкорм, остальное буду выкидывать в точку ловли сразу. Ну вот, готово. Ослепив шапики, ну, даже липкие, пусть они долго растворяются. У них вот мотыль, парыш. рыбка будет на них постепенно-постепенно собираться. Они будут растворяться, рыбка их будет кушать. Надеюсь. Все. И чуть-чуть оставим на подкорм. Точку, где буду ловить, я уже уточкой нашел, сейчас начинаем делать закорм примерно с полметра не добрасывает до поплывка все точку закормил и теперь даже если там была рыба на данный момент она убежала, испугалась грохота и ушла. Поэтому нам 20-30 минут можно попить чаек, подождать, пока какое-то шевеление на точке появится. лещик рыба очень очень капризная очень очень осторожная поклевки на грани заметы из-за этого сменил монтаж двух граммового на граммовый Русь не мелкий, это и болезнь. Клева нет, люди разъезжаются. За вчера еще было очень холодно. Вчера начало теплеть, сегодня уже просто великолепно, кайфно. И, возможно рыба дуреет этот перепадов. Несколько дней в одну сторону, несколько дней в другую. Какое-то небольшое оживление рыбки есть. Под боссом шарика. Но рыба очень-очень сегодня капризнает. Сейчас боплывок у меня стоит 0 0,1, 0,5. Основная леска 0,12, проводочек. Такой красавица. 12 0,12, крючок 12. Да, да, да. Рыбка. Рыбка стала оживать после того, как я дополнительно стал подбрасывать шарики при кормке. Сделал ее специально тяжело чтобы не полила в толще. И собирала мелодию. И подбрасываю. Ну, поклевки. Конечно, все на грани чувствительности поэтому я перешел на легкие монтажи на более тяжелых поплывках вообще не видно поклевок. вообще Неужели карасик договорился? Сюда или сюда. Сюда сюда. Сюда Клечик. сюда. сюда. Что -то... -то рыбки вот такой красавчик. многие 95 процентов рыбаков весной делают одну большую главную ошибку огромная ошибка практически все делают ее. Ловят на донку, на фидер, на удочку с катушкой. Закидывают далеко от берега. Сейчас вся рыба подошла к берегу максимально близко. Здесь вода начала погреваться Полезка мышь, пошла зелень. Полезли жучки в воде. И рыба подошла сюда с глубин кормиться сейчас нужно ловить максимально близко к берегу максимально надо далеко загибать вся рыба здесь так как рыба пассивная наживка желательно каждый раз одевать новую даже после поимки у вас практически целая она осталась. Лучше не рисковать. Опять рыбе больше шансов найти наживку и не отказаться от него. Так как я ловлю с берега, рыба очень пассивная. Стараюсь закидывать максимально тихо. Без флюхов. В начале рыбалки я много плюхал, плюх был более слабый. Сейчас стараюсь под себя ложить максимально тихо, чтобы рыба не пугалась, не отходила. Глубина в ловле в районе метра. Вот критически подкидываю шары, которые, возможно, ее пугают. Но лишний плюх, лучше исключить. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не будем рисковать по 01. Он заквалинок раз и вышел. Есть, насколько он неактивный, рыба выходит как вальна периодически. Какой толстый красивый. Он еще и по ходу контуженный, чуть-чуть поведенный. Возможно дело электриков. После электроудочек рыбу сильно ведет. Реопублике не дают поснимать поплавок, очень сильно любит и бликует. Вот такой красавчик. И спеша, потихонечку, по чуть-чуть подлавливаем, Аж на что на жарёху, наловлю. Тепло не клеет, холод не клюёт. ему интересно рыбалка. Что там такое? Вот это была рыбка, вот это кайф, вот возможно что-то там такое зашло и не плюет поэтому. системная на данный момент на данный момент монтаж я использую классический основные груза сантиметров через 30 подпасок подпасок я разбил на три грузила. И тоже чуть-чуть э, разнес. Благодаря этому пирические поклевки видно на подъеме. очень слабо поклевывает. Практически был момент, вообще заглохло. Сейчас так какими-то непонятными подходами-насходами. Много рыбы багрится. Четвертая часть забагренная. Покусанный хищником, побывал недавно в зубах хищника. Ну что друзья, подновил чуть-чуть рыбки, рыбалка была ну, очень трудовая, карась меня сегодня сделал, сделал по полной программе, нет-нет, попадались. Вот такие красавчики. Но я так и не понял, что ему надо. Совершенно. На точку он зашел моментально. После закорма даже не пришлось долго ждать. Подтянулся в бустера За ним практически сразу зашел карась. И на этом все. Рыба клевала подходами. Одну-две рыбки взял полная тишина. Одну две рыбки взял полная тишина. При этом довольно неплохо подзывалась на подкорм. Но пришлось поменять, уйти с двухграммового поплавка до 0,5, чтобы хоть как-то видеть поклевку. Иначе без вариантов. Рыбалка очень трудовая, но тем это более ценно. Именно вот такие рыбалки и дают больше всего опыта. Ну а с вами, до встречи, ставьте класс, подписывайтесь, друзья.